Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого-крепкого здоровья и удачи! Счастье светит пути навая ночь, ты волшебница, дочь, ты исполняй. Заводки во зверх спят. Дни прошедших цветов Эти дни не вернут назад. Свеча Пусть растает в огне свечи. Одиночество тает. Пусть от счастья найдет ключ. Тот, кто верит, и ждет. Пусть небес не цвеча до С наступающим вас!